Так что дыры, осторожи. Капусту выпрашиваем в рукколи. Сейчас сварить, сейчас сварим. Подожди. Варим, тихонько. Варим дыры в Очень полезная капуста. Это что такое? Это я вот купила немного соли. Дырочка, сейчас ее нужно немножечко отварить. Отвариваем. Совсем чуть-чуть. Кипящую воду? Ну да, в кипящую воду, потому что все-таки оптимальный вариант, конечно, есть эту капусту сырой. Тогда сохраняются все витамины, макро и микроэлементы, которые в ней содержатся. Но там слишком много грубой клетчатки. А у Дерека повыше кислотность животных. Поэтому. Лучше чуть-чуть отвлечь, он сердится. Сейчас, сейчас, сейчас будет готово, сейчас. Да, да, да, да, Смотри, да, да, Закипает. Сейчас. да, да, да, да, да, да, сидеть голос что ли сидеть кушай здесь молодец умница молодец кушай здесь ай какая вкусная капуста ой какая вкусная самое главное полезное не витамины а е Блея. еще много всяких, не очень много. Лучше, чем лимонных витамина. Нашу нож нельзя на одной капусте держать. Ну, он и сам не будет на одной капусте. по это не тот вариант. Дело в том, что она хорошо очень очищает кишечник. Естественным путем. Кроме всего прочего. Рекомендуется людям... С диабетом нормализует уровень сахара в крови, да? уже аж да не торопись ты. не торопись, никто не отнимет ничего, не торопись, кушай хорошо, кушай спокойно. Да, смако, конечно, очень овощная, склонная к средиземноморской диете. Но, может быть определяется его происхождение даже не знаю как это все прокомментировать но вот эти все вещи он очень будут. просто безумно моя ты курочка Ой, типа, Ой, типа, все, сладко, все. Вот так. не торопись не торопись не торопись что осталось ну, это вот мы, в общем-то, заточили кочанчик цветной капусты этой разновидности цветной капусты, называемой броккой. Это большой, да? Не, не не не не не Мы кушаем здесь. Сядь, сядь. Сядь. Сядь. Мы туда не идем. Давай я тебе раз. раз давай, давай, разломлю. Я понимаю, что большая, да. Садись. Садись, кушаем здесь. Мы никуда не идем. Моя ты умница. Ну, немножко нагадили, сейчас переберем. Ты моя умница. Зато собака поделала. Ты моя умница. Ты мамино счастье. Ты лучшая собака в мире.